Союз нерушимый, республик свободных, нарещиком привет, идем мы играть в атомикарт Советским Союзом, ебашить роботов, надо нам в кайф. Вот, мы идем, короче, играть в Atomic Heart. Вот, я его купил, самую полноценную версию, за 3600 рублей. Только у меня почему-то вот эта штука еще какая-то не приобретена за 200 рублей, но да похуй. Я купил самую большую, потому что, не потому что я зажравшийся клоун, а потому что я э, хочу поддержать наших ребят, чтобы у них все было заебись, чтобы у них все было хорошо. Рублем нужно поддерживать наших ребят, как бы это первый большой проект российский, это первый проект на вк поэтому надо поддерживать такое. Я купил самый большой пак за 3600 рублей, потому что я молодец. А, не все, все, все, все, все, все, все, все. Мы здесь, а мы тут, а оно здесь. Лагает, да? Скам. Веб-камера лагает. Я не понимаю, это у меня, у меня лагает или так и должно быть? Так и должно быть или у меня лагает? Алло. Все нормально? Все хорошо? Так и надо. А что у меня вебка виснет? Так и должно быть, уверены? 15 fps стрим. но я вижу свою вебку как минимум. Устанавливаются шейдеры для оптимизации игры. И что, и сколько мне ждать? Но он у меня лагает. Вот этот мужик у меня конкретно лагает. Вот это уже явно ненормально. Что, я так понимаю, стрим в 2К разрешению у меня не получится, да? Опции. Качество. Пресет пользовательский. Давай атомный. Атомный это типа... Это типа типа мега ультра, Да. Ультра. Высокий. Давай. Ну, вроде бы... У меня мышка лагает все равно. Почему у меня мышка лагает? Что за хуйня? Ладно, сейчас немножко поебемся. Вот, все. У меня, короче, скачались все вот эти шейдеры. А, средний, высокий, ультра, атомный. Давайте, атомный будет? Ну, смотрите, я на атомном. Опять какие-то шейдеры для оптимизации скачиваются Ну давайте, короче, попробуем на Атомном уровне сложности Ой, блять, уровне сложности, ну вы поняли Так, мирный атом, но ну, это точно нет э, Локальный сбой, нравится Преодолевать трудности, достойно уважения Не станем меш... вам мешать, это Не прогулка по парку, некоторые боевые ситуации Могут показаться сложными, а задача потребует хорошей сноровки Зато вы всегда сможете относиться чувством Собственного превосходства после прохождения очередного этапа Если, боль... Если больной Хочет жить, врачи бессильны, кого? Товарищи обладают богатой фантазией, мыслишками тут уже ничего не поделаешь так и было задумано стисните зубы покрепче вас ждет настоящий кошмар где для выживания понадобится опыт скорость реакции у меня правильно распоряжаться ресурсами экономите патроны и всегда держите один про запас для себя Да, но я люблю, когда меня в жопу ебут конкретно. А, естественно в камеру умерла. Люблю это место. Кругом позитив. Так, ну что получается, я включил, да? Вот это генерация кадров DLSS. Что это такое? Да. А, нет, давай тогда нет. Ну, не знаю, вроде бы включил что-то, а вроде бы не включил, вообще нихуя не понял. Уверены? Да. Требует приза русскую? Нет. Не хочу. Нас Все, похуй. С DLSS даже не пролагала тут. Но он включен на... Это, на производительность. Но графен говна! Я в хор играл этот... Тоже про советский сейс. Там графика была лучше, чем в Atomic карте Как... Все хуево. Графика так, пока так, что так, говно так, на средних так, настройках. Так, Ладно, давайте еще раз попытку. Раз уж мы включили DLSS, давайте попробуем высокое качество поставить. Году, ты живу, ты Чё, так, нормально? Оху... Подожди, подожди, подожди. А что если ультра? СССР, да ну нахуй! А что, если атомный? Охуеть. Вы не, ну будете вот, будете начало чуть-чуть тормозить. Ну, а теперь красиво. ДЛСС соло. Ща офнет. Не, давайте все-таки поставим не на... Я уже чувствую задержку. Скорее всего, в каких-то файтах будет хуже. Короче, так не вот так вот, давай. все. Желаю. Дай мне Буратино. А что, да, да, желаю. С удовольствием. Долети ты нахер отсюда. С удовольствием. Хочу. Выпил газировку. А я еще в два каждые, пацаны, играю. Опять секунд в деревья застрял. Всегда веселюсь, когда нет. Кайси пуха. А, это я на воде плыву. Заметно. Куданя? Кудаша? Кучатик. Игра пиздатая. Я уже прошел. И да, у меня на 3060 на ультрах 6-бина 60-80 FPS. Удачного стрима, инший чем... У меня два комоника, я еще стримлю при этом, поэтому сори. Что это не кончалось? Ебать, Советский Союз, классный. Пацаны, понимаете, что вы потеряли? Мне кажется, по ветрает у пиздец. 6 тысяч, нормально все. Мне а они вон чай мне. Что я делаю? Куда я плыву? Я а ну, держи Ой, это самая бабка, что ли? Спасибо, Она, по-моему, как раз была в трейлере. Так, И, ну, Ух ты, получается! Спасибо большое. С вас. Хуя, это доставка посылок? Или что это? Удачной игры, брат. Смотреть на буду медь себе не хочу. Это правильно. Доброе, Сынок, ну... Ебать! Дайте-то нахер. Лучше, чем Я Привайте. смотрю вокруг, мне очень нравится. Ебать, уютно классно. Я бы здесь жить а хотел. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляюсь в лабораторию для завершения интеграции перчатки. А посылки но, но летают. Много дел. Михаил Штухаус, ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Хрущевка, блять, круто. Я пока просто про визуал говорю, но мне очень нравится стилистика да игры. Вам он, вам в в порту вас громче? Вам тихо? Я тогда могу себе убавить, а вам сделать громче. Вот так вот пойдет? Или еще громче, я могу еще громче сделать. Ну, типа, вот содочка, хотите? Сюда. Пройдите до парка, блять. Окей, управление. Вам как? Не сильно блюдит? Блять, круто. Что ты такой качественный? Так, а я бегаю. У меня, У меня нету долг. Начнем с этого. У меня на существует нок. Благодаря мысли любой может стать кем захочет, хоть моряком, хоть звездочетом. Иди к толпе. Неплохо железка исполняет, хорошая координация. Мы похвалили робота. Это кто говорит? Потому, он не лезет ко потому мне со своими стоять? советами. До чего дошла? А это кто говорит у меня со мной перчатка разговаривать, типа? О, у меня тоже такая штука есть. То, что у тебя на руке. Как бы это, ну, не болтай. Перчатка. Понял. Моя перчатка это типа искусственный интеллект. Это что такое? Это не курьеры. Почему они здесь летают? Бля, прикольно, кайфово. Что это такое? F. Добрый день, товарищ. Подходите, я в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Давно пора. Какую мысль? Не, не, не, спасибо. Я просто смотрю. Зачем смотреть? <гас> Толя, Толя, а мы победяли категорию стрима? Эй, бля, можно категорию стрима изменить, пожалуйста, жестко? Когда спасибо, можно Толя. Это что устройство? это? Прямо сейчас. Это что? Я могу подобрать вам нужную конфигурацию плоть до цвета. А что это? К вашим глазам подойдет фиалковый. Ведь уже прошли полимеризацию. Угу. Вы даже не представляете насколько. Что Разве это? Разве мысль? Заработает раньше понедельника. Конечно. Разве вы не знаете? Судя по вашему мнению... надо. Вам разрешается... О, ноги! Мысль! Уже сейчас Ноги появились В данный момент устройство работает не только в качестве телефона и налобного фонарика Но и позволяет привыкнуть к ощущениям от его ношения Она же бесплатно? Абсолютно Давайте я вас подключу Спасибо, не надо Спасибо, не надо Очень зря Убедительно советую вам попробовать Не пожалеете мне надо подключать или нет? Я пока что. Я не могу Я рассчитываю, что польза от тебя будет больше, чем от этой нелепой брикушки на обувь. Раз ты такой уникальный. В моей уникальности у вас еще будет возможность убедиться. Напоминаю, что вы должны называть меня раз родитель знаний. Ага. Я тебе ничего не должен Это мне наполнило мимас, короче. Сидит феминист говорит, что девушка должна получать оргазма от секса. Ей мужик говорит, девушка ничего никому не должна. Еще идем? Что это, мне нужно их нацеплять, нет? Пацаны. Социальный рейтинг, ну что, Китай? А, мимо. д А, это они играют так. Блять, я не знаю, как, ну подойди, к какому окну. В каком окне? Я понимаю, что вопрос не по теме, но все же, ты проходила область, да и как она тебе. И знаешь же еще, что третья часть выходит. Да. Мне второй вот не понравился, пиздец, как сильно. Мне Ну, первый я прошел полностью, вестлобловер прошел полностью по нескольку раз. А вот второй говно ебаное. Приобретайте весь предприятие, товарищ. Всем направлением прорывы, как раз к полимеризации, и в биологии, и в робототехнике, и в оружейном деле. Прогресс не стоит на месте. Именно так, аж гордость бьет. У нее голос такой мерзкий. Я так понимаю, мы здесь будем воевать против роботов, да? И они делают у нее голоса прям мерзкие в биологии нового в области робототехники и дела. Про оружейное дело может рассказать профессиональное любопытство. Но не буду вас отвлекать. Добро... Всего доброго. ББ, Ну, не буду вас отвлекать. Всего доброго. Так, как окну подойти, мне сказали. Газета мне сейчас только не хватало. На кой она? Газета существует в качестве источника информации, если вы не в курсе. Какому окну? Я в курсе, что для этих целей мне прилепили на руку тебе. Товарищ майор. Хочу напомнить. Какое что окно? Я могу выводить на сетчатку вашего глаза информацию об окружающем мире. Это вот не Это ост... скоро начнется. Принесите а чат. Дорогая. Ну, не Родненькая. Товарищ, ну что вы там стоите? Хотите, заходите к нам. Вместе смотреть будем. Ну погоди, ну, что спасибо, ли? Я просто мимо проходил. И нахуя сюда подошел? И нахуя я сюда подошел? Ну погоди посмотреть, блядь. Охуеть. Вот это да, ничего себе. Ебать, они стрёмные. А я могу в воду упасть? Нет. Ты что грустишь? Я даже не знаю, я боюсь что-то пропустить. Так, вот тех я прочекал. Тут я не хочу брать эту штуку. А, здесь еще какой-то робот чут... А, это он, наверное, устанавливает эту штуку у тебя в мозг Здесь какой-то киоск Ага Ну, наверное, все, да? Тут я все, все, да? Иди к боту с пианино Бот с пианино Мультик смотреть хотим Ну, смотрите О, он сейчас превратится в этого страшного, да? Вы видели эту, эту серию? Там, короче, Заяц превращается в очень страшно, в страшный квадрат. Сейчас превратится или в... нет? Короче, это очень стрёмная серия. Ну, кстати, тематически подобрали. Ну давай, превращайся. Ладно, иди нахер. Это что такое? Вот где-то здесь пианино. Я так понимаю, она просто может рассказать какие-то истории, да? Но мне это не особо надо. Что такое? Добрый день, товарищ. Подходите, я в полном вашем распоряжении. Тоже предлагать вы же предлагаете эту штуку? получить мысль? Давно пора. Не-не-не, спасибо. Я просто смотрю. Зачем смотреть, когда можно получить это уникальное оно мне персональное надо? устройство прямо сейчас? Скажите, но мне надо? Я могу вам нужную конфигурацию. Вплоть до цвета. К вашим глазам подойдет. Фиалковый вы ведь уже прошли полимеризацию. Угу. Вы даже не представляете, насколько. Разве мысль? Что вы это за штука Конечно. Разве вы не знаете? Судя по вашей униформе, вам нет. Так я, мне в это в уже говорили. Это устройство работает не только в качестве толпы и же бесплатно. А... Блин, я не знаю. Не просто надо. Очень зря. Уб... Знаете, спасибо. Товарищ, бля. Товарищ, бля. Ничего Послушал не надо. Разговоры. Неприлично. Вот и не подслушал. Я просто не знаю, но какую-то штуку мне предлагают установить, но. Нихуя ты гоняешь! Ебать тут же. ебай тут копеек. А ч они такие быстрые? Ты ляг, как они гоняют! А ч вы такие быстрые? они там заряженные чисто. Хасанят, блядь! Нужна или не нужна, она не даст тебе. Понял. А она даст? Ля какая! Ну чисто, ну женщина мечта. Бля, круто. Вчера я себя великолепно. Начал и химию. Вакцинация, да, типа? Я не подамся на ваши Я не поддамся, на ваши... Я не поддамся go to go to на ваши Диалоги Нихуя Охуеть Вот он сразу видно ценитель <sharp inhale> Я уеду в комаро. Охуенно, блять Пацаны, я не знаю я, я, я, скорее всего, не вытерплю Я буду вне стрима играть в Atomic черт Sorry, как бы На втором А тут будет только одна песня или еще будет? Ради этого трика не жалко, это охуенно мне пока все нравится. Атмосфера пиздец. Блять. Ля, вот она довольная, Фонг слушает. Понедельку. Можем остановиться тут? Да я пиздец, я ваху, я боюсь что-то пропустить. Но эту штуку я не хочу подключать однозначно. Это чё, один лишь батюшка? Это не Ленин Так, ты чё делаешь? Ты в людей швыряешься? Ебой тут машины хасанят, конечно Начинаю съёмку Становись ближе, все влезем Давайте так, чтобы атом в кадр тоже в Надо, чтобы статуи тоже было видно. Вот до того края, чтобы... эту диалоги. Давайте я буду дама из будущего, а вы двама из... Охуи эту диалоги, пиздатые. Вот так вот. Начинаю Надо еще как-нибудь. Есть идеи? Так. Давай, ты столиком будете работать колхозницей. <laughs> а ты? А я космонавт. Замет... А я? А я? С а лёгок. я? Не ну что там? все? Давайте посмотрим, что получается. Они что? идут. Ой, покажите нам, что вышло. О, мне кажется, я моргнусь. Ну-ка. А, ну, <смех> <Давайте смех> а я где? Моргну. Давайте еще А я где? Надо, чтобы весь атом вошел на этот раз. Давайте просто кадр сделаем, как мы есть. Это что, так долго будет? Говоришь. Остановитесь на Я весь ближе. Все влезем. Так, чтобы пяток... О, все, начинает повторяться. Но ну, пиздец, это долго. А это прям реально. Если ты вот так вот проходишь, просто вы, смотришь, это вы, очень вы, на хороший круг. Я, я прям в слова путаюсь. Адам Сергей... Я вахуй, я вахуй, как же классно, как круто. Я даже не знаю, куда пойти, что делать. Тут столько всего. Журналы Оба тоже что-то рассказывают. Веченов ведь еще до войны это прикинь, ты а каждому это... можешь подойти что-то послушать. Да. Жаль, проект тогда завернули. Может и коричневая чума бы так не расползлась. Будьте на неладно. Ну, точно. Я, я давно таких игр не видел. Не, пацаны, короче, вот атмосфера прям 10 из 10. Я не знаю, я иду по этому фестивалю. Просто и я прям не знаю, нам, я прям проникся. Я хочу, сука, в Советский Союз, блять, уже. Понимаете, я еще играть не начал, я только, блядь, вот иду, я уже хочу в Советский Союз. Воткни меня, нахуй, в ухо, в жопу, вот это все. Ну верни меня в Советский Союз, пожалуйста, машина. Я хочу, блядь. Россия, блядь, дайте мне вот это вот вот эти. Я хочу, блядь, на этих копейках кататься, вот этих высокоскоростных. Вы смотрите, какая она быстрая, какая у них управляемость. Охуенная, какие женщины красивые Какие классное все Какая трава зеленая, вы смотрите какая она проработанная Какая она качественная, блядь, ну вы просто гляньте на это Розы нахуй, блядь Уф Фонг, блядь, играет Как мне это одеть? Я могу вот так вот сделать ща, о. Я буду слышать? Все, я слышу чуть-чуть Че здесь? Загорает, ля Ну-ка, отражение будет? А, отражения нету Отражения нету, пацаны Женщины На недельку, на второго Послушай, робота с фонком Так я уже послушал Вот эти стрёмные прям пиздец Что ты мне даешь? <свистит> Эскимо. Я прям его ем, у меня анимация, как я ем мороженое, охуить. Охуить. Блять, если. Охуить, даже палочка осталась. Вы поняли? Я палочку выкинул. На... А или это не моя? Или это моя? Оу, oh, май! И чё? И чё, и ты возьмешь ее, не? Ну блин, если останавливаться вот так вот. Это типа. Это типа робот-троллит чела. У меня соседи, кстати, по-моему, стучатся. Чтобы как собака совсем Но без ветеринаров И чтобы не старела Надо узнать у специалиста а что, Он... хорошая мысль. У него мозги такая штука Я назвала бы ее Ресси Это знает всякий Это не просто чё? слова А че? А что а Су? Что Су? Это отсылка к спецоперации и дронам Камикадзе Ирака? Я не понял. Какие-то сложные ш... Ебой, ты красивый. А перед даже <с> Пиздец, мужики. Я так игру не пройду. Я, я не смогу в нее, в нее на стримах играть. Вы уж меня извиняйте. Я не смогу. Я, я, я уже чувствую, что я в ней, блядь, пропаду В ближайшее время Если я буду в нее на стримах играть я, я просто... У меня стримы, типа, 24 часа будут идти То есть я не буду заканчивать Мне, мне реально, мне, походу, лучше в нее без стрима играть Она слишком охуенная Год 24 часа, стрим, что такого Я... Я... Чтоб вы понимали Ну, типа, я... Пони... Ну, вы уже пишите Вы так будете... Ты будешь ее долго проходить Я понимаю, что я хочу просто молча сидеть здесь Я не хочу дальше идти я хочу типа вот так вот вернуться и еще побольше послушать диалогов. Вы понимаете, я не хочу играть, я не хочу дальше идти. Я хочу сейчас сидеть и слушать диалоги. Просто вот ходить по закоулкам, смотреть на траву, слушать диалоги людей. Лаборатории порядок, Давай. пишу диссертацию, все, все, все хорошо. Так слушай, такие, я, я буду молча считаем, тогда сидеть стремить Интересные свойства обнаружились у СПТ-6 Думаю, вскоре мы сможем улучшить эту броню СПТ-6 Знакомая вещь Что, Что вы имеете в виду? Не помню, отстань. Видите, я подошел к людям У меня персонаж заговорил с перчаткой Видите, то есть я сюда в принципе должен был э, прийти, наверное Вот эти хочу послушать. И чё? А И чё не молчать? Приходите тоже. Спад по столиков прогнозируется через пять часов минут. 40... Понял. Ну ка, вы будете что-то говорить? Он говорит, как кот э, со старых советских мультиков. Этот хитрый кот. Во? Они же тут вроде бы не сидели. Специально для праздника берегла. Да ты у меня всегда красивая, Ксения. Судьба у тебя такая. Спасибо. А еще ветерок приятный такой, будто по волосам гладит Такой же день, как и в нашу первую встречу Как это мило У нас еще много таких дней будет Вот увидишь Мне кажется, я точно, еще по Только надо, чтобы весь атом Все? Они здесь сидели, нет? Они, по-моему, здесь не сидели Коллектив по всей стране о дне Так, ладно, все, я иду нет, я не иду, я еще вот этих хочу послушать. Разве вас это касается? Может быть, пойдем дальше. Отвали перчатка. Реально. Отвали перчатка, я слушаю. А что конкретно, про что он? Про вот них? Или про что? О, голуби кормит А, ну то есть... А, ну то есть... В Советском Союзе голуби не боятся людей. Ну блин, она вроде бы в чем-то очень сильно проработана. Но когда она настолько поработана В каких-то диалогах, в атмосфере, да Ты хочешь увидеть поработку прям вообще во всем Поэтому Начинаешь придираться вот, вот к этому То, что голуби не разлетаются Чем, мужик? Ой, какой ты довольный Блять, все такие веселые, все такие классные А здесь твои действия влияют на сюжет? Вот, допустим, смотрите Я, я, я не стал клеить на себя какую-то штуку Вот эту тему, да То есть мне предлагали три раза я отказался Это на что-то повлияет? Так, ладно, я иду дальше Тут мне сказали, какая-то отсылка Что-то осуждаю Так ловко в воздухе зависает Обязательно выучись на инженера-конструктора а нам сипухи теперь почту приносят Волшебство, как в сказке Сипухи это роботы-дроны? Сипух. Какие симпатичные Такие беленькие Я не понял, это сипуха? На что это ссылка? <звы> Странная конечно ситуация Типа дрон с горшком, там отсылка. Ну, что-то сложное, пацаны, я не в курсе. О! Смотрите, что я мог пропустить. Одна монета, три копейки. Вода лимонный. Ебать, типа, даже анимация поедания, питья, вот этого всего. Обойдите толпу. Охуеть! Здорово. Россия есть еще многонациональная страна, а Советский Союз так вообще это было. Со, со, со, союз Советской Социалистических Республик. Так что все по канону, прям мега, пацаны. Ебать, охуенно. Ну, туда нельзя пройти, помешать ему. Охуенно пиздато, будку войди, где морошка? Где морошка? Какая морожка, вот это что ли? Ага, А мне деньги тратятся, что ли? Это булочное? <свист> это, нет, это сливочное Это там, где сливки делают? Это там, где таких как ты сливают <свист> Вот хамло <свист> Не балуйтесь телефоном, товарищ майор Я майор? Я товарищ майор? Вы получили достижение? Здравствуйте, алло Меня слили, пацаны <свист> Это охуенно Это просто я ебал сестра, а мне бы здесь работать за праздник казалось чудо-город а кем вы работаете? я старший техник ого, прямо роботов делаете? я же лично коммунальный техник это у вас на предприятии все роботов делают а я из городка попроще, на экскурсии мы к вам. но хочу влиться в коллектив, так сказать это замечательно мы Извините, мне очень интересно, я, я не смогу это стримить тебя, никуда, но вот что действительно... Пацаны, я не смогу это стримить, вы уж извините. Я реально, я буду сидеть просто АФК молча слушать каждый диалог. Извините, но мне слишком все нравится. То есть атмосфера, люди, то есть как вот эта графика. Мне прям все до, пос... до последней копейки нравится. Я я не смогу это стримить. Нет, извините. Я я просто АФК... Это будет самый АФКшный стрим из всех АФК-стримов. Я, Это, наверное, очень некрасиво будет, но это, наверное, первая игра, которую я... Хочу вот прям от и до пройти, прям задрочить ее до последнего. Мы не против. Ну как не против, я же вижу, что там онлайн падает. И... Ну и типа это не совсем правильно, то что я сижу по сути молча. Хотя мне пиздец как интересно. Можно я тогда наушники одену, чтобы еще больше, лучше диалоги послушать? Давайте дойдем до какой-нибудь штуки, очень интересной, типа. Э, ну, сюжетную какую-нибудь тему. А то я даже не дошел никуда. Я сейчас прослушаю все диалоги. Э, все вообще, что я хочу послушать, послушаю Чтобы не пропустить начальный город После этого дойдем до точки Посмотрим там, какая боевая система И после этого, может быть, офнем я буду думать, типа, я буду соло играть или на стримах Но я сразу говорю, я хочу прям пройти ее задорочить У меня просто жизни не хватит Я, я, я типа, я уверен, я завтра проснусь И первое, что захочу с утра, это зайти в Atomic Heart Но я не смогу стримить с утра, это не совсем правильно Тильного. Ой, блядь А можно как-то? Я, кстати, прыгать не могу, если что Это нормально, что я не могу прыгать? Ты уже что будешь стримить, даже если 10 э, онлайн человек будет Так проблема не в этом Проблема в том, что я хочу молча сидеть и слушать э, диалоги Я хочу просто сидеть Прямо АФК даже утром людей меньше, аппарат дома забыть, а? Зенит! фотоаппарат зенит да а, час? Успею домой сбегать, нет? скажи ему перчатка а почему мне меня... а? я понял я тогда посмотрел короче на ноги и такой типа у меня нету ног но если ходить у меня ноги есть блин надо вообще пиздец асса согласен а это же фонг версия Ага, я и сам сейчас, Ебать, они даже поработали людей на балконах вот, Красиво, красиво Потом будет меньше таких диалогов, мягко говоря И чё, я все равно хочу Бля, братан, ты не понимаешь, я такой человек, который Вот играет в такое Я не хочу отсюда уходить, потому что я хочу Вот буквально сейчас просто взять Сесть и смотреть вот так вот просто Ходить на кустике Сидика кохуенный куст, блять. Типа вот так вот просто ходить, более подробно смотреть, высматривать все. Слава советским инженерам. Сюда. Привет, можно вопрос, где ты купила Вк Play life Натура у меня такая Хочется мне, чтобы все, с чем я работаю Было создано мной и моими друзьями Все от матка до ракеты Валентин Николаевичу Мое сердечко искренне радовалось Когда я играл в эту игру И ощущать тот факт, что это сделали наши да. ребята рад, э -э это, это очень реально. сильно влияет Это прям пиздец кардинально сильно Наши ребята на нашей платформе Полностью с нашей культурой С Советским, блять, Союзом Еще товарища, это качественно э -э -э Это визитру. пиздец это, это прям Это джугля, я с тобой категорически согласен Это прям еще один из поводов Почему я хочу в этой игре до бесконечности застрять Это слишком охуенно Я еще никуда не вышел, еще ничего не сделал Но я все уже Ну-ка мне интересно, вот мы сейчас в городе Давайте э, сделаем Качество э, атомный Что-нибудь изменится? По-моему и так и так хорошо А, блюрица стала лучше Вон, свет появился. Ну да, чуть, -чуть получше стало. А украинцы хотят ее отменить. Но, блядь, если украинцы хотят отменить Атомик Храф, тогда я нахуй бойкотирую метро 2033, потому что оно спонсирует ВСУ. Если. Ну, я, я слышал то, что якобы эта игра спонсирует э, вооруженные силы Российской Федерации, то в таком случае, блядь, мы отменяем нахуй метро 2033. Вот, блядь, если, если такая хуйня. У них же тоже спонсируют вооруженные силы Украины. В один миг усилиями диктаторов весь цивилизованный мир превратился в котлован, заполненный пламенем. Память о тех событиях будет жить вечно в каждом доме, в каждой стране. Что за события? Сотни ученых по всем СССР и по всему миру оказались перед вызовом, которого не ожидал никто. Эпидемия в одночасье принеслась по Европе, земные ночь у в жизни миллионов но для человека преданного делу руки нет невозможного спустя меньше года битвы с кровожадным и невидимым врагом лекарство от коричневой чумы было найдено коричневая Первый чума какая-то и лично профессоров Сеченова и Захарова было создана вакцина подарившая миру еще один шанс ага, понял знаешь что, женщина? Ты только что мне. Ебать, у нее глаза крутятся. Это камера, типа. Она мне напомнила, что там еще была оди... а был один робот, который какие-то истории хотел рассказывать. Я пойду ее послушаю. Ну, извините, раз уж вы хотели. Раз уж вы согласны с тем, чтобы я играл так, как я хочу играть, я пойду э, слушать диалоги того робота, который в будке в самом начале сидел и что-то мне рассказывала. Потому что мне надо. Бабушки, бабушки, ушки на макушке. Присоединяйтесь к коллективу с помощью системы 55. Вот она. Приобретайте. Прогресс не стоит? Она там что-то хотела рассказать. А что там в биологии нового? А что там в биологии нового? Решительно все, дорогой товарищ. Вот, например, завершили разработку экспериментального витаминного комплекса, который обещает срок жизни каждого советского гражданина довести до 150 лет. НИхуя! Это ж, это ж сколько терпения нужно, чтобы столько жить. Охуеть! Прекрасный Советский Союз будущего! Я туда хочу! И в области робототехники как дела? Говорят, через 5-6 лет роботов уже будет не отличить от людей. Обещает, что антропоморфным моделям, вроде меня, все обновят покрытие на отзывчивую к мельчайшей мимике полидерму. Вот так придете купить газетку и даже не догадаетесь, что разговариваете с роботом. Как по мне, то лучше, когда сразу видно, кто машина, а кто человек. Согласен. Про оружейное дело можете рассказать? Профессиональное любопытство. Заметка про новое оружие скромное. Но вроде как товарищ Калашников, основываясь на работах Гауса, собирается улучшить электромагнитное оружие. Мощность обещает поднять в три-пять раз. Хм, я бы из такого пострелил. Ну, по мишенику. По роботам. По роботам будем стрелять. Ну, не буду вас отвлекать. Всего доброго. А, Дало эксплуатацию человека. Того, человеком, советским мол, гражданам служит роботовец. наука. Я мысль. Понял. Ну вот, начинаем чуть-чуть понимать, пацаны. Крокодилы. Это, кстати, советский журнал был такой раньше. Мне мама рассказывала. Журнал здоровья. Это чё, этот... Э... Предмет, Кто двигает мои холодильники? 1981. Ага, то есть действие происходит в 81 году. Или нет? Ой-ой-ой, <связывая> мадемуазель. А шо это мы тут так сидим? А куда это мы там смотрим? а не, ну в принципе все логично как бы. Я даже не знаю, что здесь интереснее. Перспектива, вот просто можно на аватарку ставить. Атомик Харт в одном скриншоте. Ты... Это откуда? Сюда. Спасибо большое за фикс копеечек Игра вообще пиздец Но для меня это пока 11 из 10 Без шуток я не, я, я не жалею 3600 рублей Уже, которых я отдал А здесь только так еще звук классно сделан Куда ты подходишь, то у тебя более лучше звучит Люди двигаются Вот это что-нибудь скажет? Или он спал, по-моему? Да, он спал. Греется на солнышке. Ладно, все, идем, пацаны, идем. Не, ладно, еще к этому роботу подойдем, может, что-то сделает, скажет. Нет. У него же трехкод какой-то на башке, кстати, есть. А то... Блядь. Какие качественные болты, я ебал. Извините. Извините, пожалуйста, но мне очень интересно. Там серийные номера, смотрите, 1153 в конце Мне нужно найти такого же робота И посмотреть, у него такой же серийный номер будет или нет 1153 Если у каждого робота будет отдельный серийный номер То это вообще хайп <на> UM> по Блять, не видно PH5M PH5M Если они поработают серийные номера э, Этих роботов То это вообще хайп будет Так, PH5M у того было PH5M у этого тоже ну, блядь, 1153, вот, запомните Мне нужно найти еще одного такого же робота И посмотреть, у него тоже самое на жопе 1153, 1153, 1153 А, не, вот смотри, вот это диджей Номер 269213 9213 Сейчас посмотрим у вот того, который чинит 9213 а, 9213 Блядь, ну у них одинаковые номера То есть модельку одинаково используют Даня, год 1955. События в игре. А почему там книжка 1981? Так, все, мы идем. Прощаемся с этим местом. В этом какие-то дирижабли крутые летают. Я бы еще вот эту штуку посмотрел, но я не понимаю, что там происходит. Нихуя там! Это что такое? Бля, прикольно. Привет, Фиста, крутой тювер, Спасибо большое. Так, с тобой мы уже поговорили. Ой, новая локация. Так, тут нужно ничего Столько не пропустить. Счастливых и благополучных людей на улице. Как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, ну в Китай, может, и есть. Предприятие 3826 располагается не так далеко от земли союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят там красиво. Не врут. Ага. Ж4 Одобряю полностью эти высказывания Насчет Китая Я хочу в Китай поехать и О, пропадают Они просто слушают Как он газеты читает Женщины красивые, типа Они, они, они, они такие, типа, простые без макияжа? Я не знаю, может быть, у вас было такое? Вот вы смотрите старые советские фильмы, и там, типа, женщины совершенно другие. То есть есть, как бы, вот наши современные бабы. Да, они красивые, но это, типа, макияж, это, типа, какая-то роль, это какой-то образ. Но смотришь на советских женщин, ну, типа по каким-то старым фильмам, э, не знаю, картинкам, фоткам, они типа другие. Вот от них какой-то вайп такой, знаешь, домашности, теплоты, невинности. Я хочу как объяснить. Короче, красивые женщины в Советском Союзе были. Ну, по крайней мере, по моему имхо. Я решительно заявляю. Не может человек такое сделать сам. Даже в наш век. Тем более в наш век. Ведь правда? Элочка. Знаменито. А еще это безупречная техника и оптимальная... О, методы. Ленин! Мрак! Гляди! Нихуя! Вот как это? Со сколом? В складках муски... Ленин, блюдь! А видно? И правда. Элочка. Что скажете, Элочка? Видно склон? Элочка. Элочка! Как ребенка! Элочка! Видишь? Дьявол всегда в детали. Ну-ка я встану Ленин. перед вами. Броде. Не веришь ты в человечество? Ну такое изъян всегда элегантно дополняет совершенство. А мне бы пошла такая бородка, Элочка. Шалиш, парниша. Какая бородка, что ты? А, ну да, чуть-чуть кривоватая. Ебать круто. Они а ходят обсуждают ста статуи Ленина его кривую бородку. Это охуенно! Че там? Мало того, уже начали языки по закрытому каналу изучать. У меня самые уже руки чешутся на Ебать да и китайский, например. Интересно, а инфопотоки справятся, когда всех понедельник подключат? Это же столько народу разом присоединится. Думаю, нагрузки на потоки в первую очередь позаботимся. Не переживай. Хм. а летать можно будет? А мысли читать? Ага, и бутерброды силой мысли делать. Все можно будет делать. Что захочешь? А ты машинист, ты видел? Такой он забавный. Все? Он бы тоже ракету на Сириус Только бы выучиться Все получится. Вот увидишь. Это есть еще Маркс, пацаны, если вы не шарите. Кстати, доказываю, что не поздно. У меня есть э, таблетница? И на таблетнице у меня вот они все слева-направо Ленин, Сталин, Маркс И, и э, скубы, по-моему, чел И китайский чел тоже Я их не знаю, но Ленин, Сталин, Маркс У меня есть Их знаю Шалиш? Товарищи, присоединяйтесь к коллективу С помощью системы мысль что? А смотри, через робота ты проходишь. Кто прибор, мысль Зачем ему усы такие сделали? Это пиздец, я, я разрываюсь, не знаю куда мне пойти, что мне делать. Смотри! Этот вот называется биляж. Биляж, на а а когда беляш? человек создает смешную и желюдную атмосферу Потому, на луне, где а и других планеры нашей Солнечной У. системы. Почему так грубо? Роботы не жарят никого. Они не могут причинить вред человеку. Конечно, не могут. Ага. Ага, ага. Не могут, значит. Но может, подозреваем, что смогут, скорее всего. Я не знаю, у меня какой-то, наверное, будет фетиш на советских женщин из-за этой игры. Я не знаю, но для меня они почему-то очень красивые. Я не знаю, мало, наверное, кто-то со мной согласится с чатом, но, но мне, типа, вот эти вот все женщины очень сильно нравятся. Из-за какой-то простоты, но при этом изящности. Я ХЗ как вам, ну типа, блядь, прям, прям пиздец. Вот они, блядь, как будто в такой простой штуке, без макияжа, без ничего, просто идут такие чисто туда-сюда. А Даша, а Даша что? Я думаю, Даша тоже нравится. А у роботов жопки красивые. Да, все понял. Привет, Фиспект. Первый раз у тебя на стриме. YouTube смотрю всегда, когда скучно. Понял? Ну, у нас тут игра, возможно, тебе не особо зайдет, потому что я... В своем стиле максимально АФК прохожу, но мне чат разрешил, сказал, проходи так, как ты хочешь. Открытие полимеров, 1930... Стоп, это по порядку. 1936 год. Товарищ Сеченев создает полимеры, чудо науки, предприниматель, дальнейший ход развития советской и мировой цивилизации. Открытие полимеров. Создание научной когорты. Ключевой, э, ключевой момент в истории науки и техники, лучшие умы СССР, могучие ученые, товарищи Вавилов, Захаров, Курлчев, Корчатов, Лебедев, Павлов, Сеченев Филл, и Челме Объединяется в единый научный коллектив, положивший начало стремительному взлету научно-технического пресса СССР и всего мира Вы прошли всю войну, товарищ моих. вы что-то вспомнили? Ни хрена не помню, после Я того не ранения ни черта не могу вспомнить, Спасибо. вертится что-то в голове, а что... Не понять вот Ебучие то, пироги, блять <свят> Побирайте выражения Мы в общественном месте Да пошел ты Нахуй Товарищ Сеченев и Филимененко Создают первую советскую полимерную Водородную ячейку С этого момента будущее робототехника СССР Обретет глобальные перспективы Что за ячейка? Осознав неизбежность своего краха Третий рейх <свят> наносит всему миру страшный, подлый и бесчеловечный удар. Враг выпускает на свободу смертельный вирус коричневой чумы. Вирус уничтожает людей с огромной скоростью. Спасение чудовищной пандемии нет. Существование медицинских препаратов бессильны. Охуеть! Вот что за коричневая чума. Третий рейх Гитлер виноват. Это все Гитлер? Да? Я так считаю. 1943. В СССР стартует глобальная государственная программа развития промышленности и народного хозяйства. Создается город отечественной науки. Предприятие 383.8.26. Квинтессенция научно-технического гения советских ученых. Подожди, а между 42 и 43 чума... Чё, чуму побороли? Или что? Что произошло между чумой и созданием вот этой квинтэссенции? А что осуждаю? На территории предприятия 3826 состоится успешный запуск нейросети коллектив 1.0. Первая в мире глобальной сети способна объединить себе все достижения человечества. Ебать, нейросеть! Я буквально перед стримом в Atomic вам говорил про нейросети. Блять, какая же ты! Ну это ж пиздец! Ну вы гляньте! А у нас сейчас какие-то, блять, намалеванные вот эти вот... Э... Могучая наука СЦР совершает э, Казавшейся невозможностью Невозможным советский космонавт Юрий Гагарин Совершает первый полет в космос То есть Что-то тут короче херня какая-то Я честно говоря пацаны не понял Вот между чумой и Квинтэссенцией ну ничего не сказано Что происходило Это грустно Явят это запуске коллектива 2.0. Mm. Сколько лет тяжелой работы? Все научное сообщество может гордиться собой. Ты чего не дочитал? Кого? Все и дочитал. У них лица очень похоже, мне кажется. Ну, Но... оно знатно. Оно есть такое? У них черты лица очень похожи. Да. Есть такое. Так, чума. Говоришь, не, не дочитал. А, тут еще ниже можно было мышку опустить. А я, а я может быть, еще что-то пропустил? Война отняла в СССР жизни 10 миллионов граждан. Количественная чума унесла 150 миллионов наших товарищей. Скорбим и помним, ибо никто не забыт и ничто не забыто. Угу. чума унесла 150 миллионов. Охуеть. Это когда, в принципе, население СССР было что-то 230. Или... Может кто-нибудь загуглить население Советского Союза? У них прически похоже, Но это да, это логично, потому что, ну, типа, типовые прически, парикмахерские советские, единый стиль одежды, единый стиль вот этого всего. Чтобы было равноправие, нужно, ну, типа, чтобы не было каких-то выделяющихся штук. Не могу, что звезды могут быть так близко. Как будто еще чуть-чуть и дотянешься, возьмешь в Ах, скорее бы. Так хочется к звездам. Никто там на свете не был. А мы вдруг побудем, представляете? Круто. 286. Ну, блин, чуть перепутал, но да, я знаю, что 200 с чем-то. Мы полетим выше любых птиц. Любых самолетов. Как вс ⁇ начиналось? Роботы ходить-то не умели, если самых первых сильней мозга. И я подаруюсь. Ездил на колесах. Она... Ой, ну да ладно, все звонибало. Я тогда занимался разработкой полимерной батареи для роботов. Я товарищу Филимоненко лично руку жал. Ты только посмотри, Игорь Валентинович, как мы страну пойдем. Что тогда было и какие сейчас роботы по улицам ходят? Ху... Прогресс на лицо. Ты что не договорил? Эти они прошли даром. Совершенно верно. Нам есть чем гордиться. Может, и потом Это типа старики такие, да, красивые? Не проходите мимо, товарищ. Разрешите поинтересоваться, чем я могу быть полезен, товарищ? Иди дальше. Выйди нахуй с моего стрима. Мне, мне сказали, типа, играй так, как хочешь. Я хочу бесконечно сидеть и просто всматриваться в детали, блядь. Иди дальше. Иди ты нахер. Расскажи мне о космосе. Расскажите мне о космосе. Ха, ну и вопрос. О нем можно бесконечно рассказывать и не сказать ничего по итогу. Как и сейчас, в принципе. Единственное, что ясно точно, только там мы найдем ответы на вопрос, как же нам жить здесь, на земле. Ну и как готово ли человечество покинуть свою колыбель? Ну и как? Готово ли человечество покинуть свою колыбель? Вопрос философский. Если речь идет о технической возможности, это вопрос нескольких лет. А вот о готовности внутренней, на такие вопросы каждый должен ответить себе сам. Если честно, я немного ваху, я не видел стримера, который на одной локации следует все, но на... Это интересно смотреть, ты уже больше получаса на первой локации. И че, блядь? Если кому-то не нравится, я могу оффнуть, пойду соло смотреть, в принципе. Но я, я не хочу пропускать локацию, не хочу пропускать что-то, только потому что я стримлю, блядь. Если, если мне придется играть в игру не так, как я хочу, только из-за стрима, мне проще будет оффнуть. Скажите, а пришельцы существуют? Ах, если бы мне давали по рублю за каждый такой вопрос Я не знаю, молодой человек Но я очень надеюсь, что скоро мы сами доберемся до звезд И станем для кого-то пришельцами Интересный подход В таком ключе я об этом не думал, спасибо Да, у нас сейчас, типа, есть какие-то ловения сигналов, отправление сигналов Видите, как вот развивается человечество у них и у нас Мы просто какие-то сигналики отправляем ебаные А они к звездам, блять, полетят скоро Охуей, да? Знатного Белиша приспособили Занятного беляша приспособили Да, и совершенно внезапно Оказалось, что МА-9 Может использовать полимерный излучатель В качестве лучевой сетки Что и формирует картинку Голограмма По сути, теперь это точнейшая видеокамера и проектор С Все, понял Ничего не нужно Охренеть Десять минут разговаривали Ничего умного не услышать Вы слишком странные, Он просто делает свою работу Семечками пусть идет торговать на рынке Знаток космоса, блин Надеюсь, вы сможете продемонстрировать профессионализм Соответствующий вашим претензиям к окружающим Ага Я тебя жду того же Понял? Бабушка Это бабушка о -о -о. Забей болт на товарищи, иди дальше Пускай идет, а мы посмотрим с респектом На каждую деталь, которую человек Делал всей душой Я не знаю, вам, вам сделали разработчики Игру охуенную просто Тут каждую деталь можно изучать блядь, Часами, сидеть просто на одной локации Слушать диалоги А нахуя писали для вас Вот смотрите, разработчики Разработчики делают для вас игру Делают для вас диалоги Всякие локации Сюжет, Ты берешь, блядь, проходишь ее А какой тогда смысл? Для чего? Это же делали для того, чтобы это слушали В чем интерес? Это вот просто пробегать Я вообще не понимаю, как люди играют в игру Просто пробегаю их я, я люблю бесконечно Ты посмотри, сидеть какая красота невероятная. Ты про меня? Я в детстве и подумать не могла, что можно будет так далеко и так высоко летать Вот прикиньте, ей по сюжету игры где-то лет 80, но. Да. Благодаря мысли любой может стать кем захочет. Это ч? Тебе 15? Тебе сколько лет? Это что-то типа Якутки. Мама Якутка, отец русский. Это сигареты, да, это сок, консерва какая-то. Как долго наука шла к этому. Сила полимеров невероятна. Ты скоро бабузину встретишь. Но, учитывая, как я тут все исследую, видимо, не скоро. Я не понимаю, что это за штуки. Они могут у тебя в глаз ткнуть, наверное. А, портативное устройство для записи и передачи голосовых сообщений. Меж. Все еще битер. Ага. Это типа Телеграм, что ли, блять? Войсы отправлять. Вот он, значок Советского Союза. А морс питательная смесь для долгих космических путешествий. Пирамируемое вкусовое изобилие в одной банки. Морс, блядь. Высокотехнологический морс. Как вам? А это кто такой? А это кто такая? Так, ладно, все, идем. Здравия желаю, майор Нечаев по личному указанию товарища Сечного. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу, я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка Академика Сеченова полимерное просвещение. Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания. Например, физико математического вуза. И вы образованный гражданин Вучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому. Охуеть! Да-да-да, знаю, знаю. Можно пропустить эту премию? Простите. Ну конечно, в вашем случае потребуется что-то более действенное, однако Я военный полимера все равно понадобится. А товарищ Сечинов знал, что вы придете и уведомил меня о вашем прибытии, агент П-3. Возьмите эту капсулу. Какую? Давай. Она там огонитилась или что? Ч за перчатка я не понимаю? Это не чем-то аватар, кстати, напоминает вот эти щупальцы. Они там ебались через э, волосы. И чё? И чё? Только что вы добавили в свою перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную Где бутылочка? Прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Где бутылочка? Проект активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Удерживайся левый альт, чтобы активировать сенсор. Акси, дочь моя! Хочу заметить, что это очень удобный жест. О! Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации О! авангардного абсурдизма. Кого? А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени? Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Мне нравится главный герой. На удивление, типа, обычно ГГ какой-то тюфтяк, но здесь он уже несколько перлов хороших выдает. Мне как то нравится. У вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас одерживать. Спасибо, мадемуазель, спасибо. А это что, это типа здесь собирают роботов? Какие-то позвоночники. Вот эти штуки, я вообще не понял, что это такое. Это типа они их проверяют на работоспособность, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <робота figures scriptures> Не, ну однозначно вот в этой всей индустрии Ну, существуют секс-роботы Не надо мне спойлеров Но если я не увижу в этой игре секс-роботов Вот прям конкретно Куклу, которая будет предназначена Для Эбли То это будет странно, ну типа очень странно Если они это не добавят Потому что это самое логическое, к чему может прийти Вот такая вот робототехника, типа Да блять, дай пройти Че там за ширмой? Мне кажется, что секс-роботов сделали самым первым. Так у нас тоже в жизни так. А, в этом... Ну, типа, самые первые роботы, которые сделали, человекоподобные, это были секс-роботы. На Алиэкспрессе вам продается по 100 тысяч. Дорогие товарищи! Напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Давай. Ура! Ура! Здравствуйте, дорогие товарищи! Я, Ура! Ура! пожалуйста. Ебать! Ебать! Ебать! А я чё, самый главный, что ли? Почему я иду сюда? Товарищ, Проходите в холмышу. А еще типа самый главный? О, волги, блядь! Как изменился наш любимый Советский Союз за минувшие десятилетия? Благодаря моему открытию нейрополимеров и процессу мини критической адаптации. Охуенно. Откладно жизнь... а а а ваше... видеть, что вы никуда не торопитесь, и... товарищ мое. Ваша машина сети, уже потана. Код активации вы получите сети? в кабинете академика Сеченова от одной из его У меня не бесит. Я не Будет управлять машинами. Сеть. Который каждый сможет Я хочу послушать его рутинном, низкоквалифицированном труде и посвятить себя высокой науке, от лица предприятия 3826, представляю вам устройство будущего. 3826 хувое название, надо переименовывать. Мысль, посредством которого вы станете важнейшей частью коллектива 2.0, ибо самая важная его часть это люди. Высокоразумные индивиды, объединившиеся в единый могучий разум, не знающий никаких преград. Именно благодаря этому... Стоп, а эта тема будет работать так, что типа вот один что-то думает и это знают все, так это получается какие-то хуёвые человеческие пороки тоже будут всем передаваться? То есть, допустим, какой-нибудь насильник, убийца, его мысли тоже будут всем доступны? Или чё? Не совсем понял, как это работает Или они какие-то уже заложенные программы Нужные людям встраивают устройство. Вы сможете отдавать роботам мысленные команды Изучать науки за феноменально короткое время Иметь доступ ко всем знаниям человечества И, конечно же, приумножать их собственными открытиями Больше не нужны пульты управления Громоздкое оборудование, связи, магнитофоны Бумажные, электронные записные книжки И, и интернет нахуй не нужен Мысль. По факту, кстати по... Я хотел спросить, почему, типа Ну, нет ничего, что-то похожего на интернет Типа, есть искусственный интеллект Но интернета я как такового не наблюдал Вот все это время А нахуя им интернет, если они, блядь, мыслями обмениваются Все это и многое другое Ваши возможности Станут воистину безграничными Изучить иностранный язык за одну минуту мы уйдем вам твою физику за сутки, знать наизусть все шедевры мирового искусства. все это станет возможным после того, как вы разместите мысль возле своего виска. Для совмещения нейроконнектора с вашим головным мозгом вам потребуется лишь небольшая инъекция нейрополимера, которую вы можете сделать на ближайшем пункте полимеризации. Именно там вам выдадут мысль. Пять минут! Всего пять минут! И вы человек будущего Прекрасно Не, ну звучит Давай, и хуя, да. Пройди полимеризацию вместе со всеми согражданами Великого Советского Союза Может быть кто-то подумает, что, что типа ой хуйня, вытарок, но Блять, а в чем минус? Вытарок, типа да, вытарок, ты живешь в тоталитарном обществе У тебя Ну тут такие открытия, вытарок, ты че? Все улучшается, вообще круто Глобальный запуск. Сейчас какие-нибудь вот эти вот, которые 1990, на Америку 1990. дрочат, сидят 1900... вот такие типа Ой, бля, чё это, нахуй, это контроль, это контроль, блядь, людей, это никакая не свобода воли, все одинаковое Все все знают, какого, в чем тогда смысл, бля Вот это капитализм, счастье заебись, сидите нахер, это охуенно вот то, что, вот то, что тут как бы все пытаются на благо общества и все вот это тут улучшается, сама идея она просто прекрасная. С какой-то стороны утопическая. На то в Советский Союз, как бы и развалился. Потому что слишком утопическая была идея. 55 -го года. Осталось два дня. Мысли сейчас. И стань в числе первых. Нихуя! Пришло... Это типа они вот был хомо саппианса, а будет хото футурум. Ебать! Нихуя! Нихуя себе, драк! Дорог... Вот чего точно не ожидал, так это большие донаты во время стрима Атомик карта Охуеть, Ай, уль, Хорошая игра. Русские, на удивление. В игре mm -hmm. Музыку кидать не буду, чтобы не мешать. Спасибо, огромная Драгушка. Вот чего-чего, но косарик, да еще и во время Атомик Atomic не ожидал. Думаю, никто с чата не ожидал, в принципе. Большой донат во время игры в Атомик Спасибо, огромный Драг. Спасибо, очки большое. Раз уж такая тема, небольшой онлайн, и сидим в атмосфере такой. Буду сердечко показывать. Я мало и редко, когда кому-то сердечки показываю. Спасибо, Арона. Ебать. О, это я знаю, это что-то знакомое. Ну, все, вроде бы выступление он свой закончил. О, там. Что там? Наш вождь нас под красное знамя собрал, и наша судьба величева. Тому, кто науками сердце отдал Почет, признание и слава Прощай, дивный мир Я не знаю, куда я захожу но Надеюсь, я тебя еще увижу Красоту вот эту Да и тут, в принципе, неплохо Ля, какой мрамор Ебаный рот Я, кстати, на ультрах играю, да? На прям качество атомный у меня. <свист> Хорош. Но игра оптимизирована, получается, очень красиво. Люблю хорошо. это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделал. Да. Наш лифт только что прибыл. Как мне достать мою руку? Не, у меня ничего не доступно, кроме а альта. Это лифт? И чё? О Кстати Почему в лифтах нету сидения? Ну типа Некоторые же дома есть очень высокие И почему бы не присесть там условно на Полминутки Ножки вытянуть сейчас будет жестко сколько лет это игра делать я не знаю я вообще ничего про игру не знаю я видел только один трейлер и мне на стримах скидывали два трека с нее честь нельзя это что такое у меня ноги есть я сначала подумал что у меня ног нету просто они не показываются пока ты не ходишь куда я где я Реклама мысли похожа на рекламу айфона. Какой мысли? Так. Я знаю, что сюда просто я... Опять же, я все проверяю. Ебать я это... Я не знаю, как это. перспектива дома интересная. Вот тут выгибается такой круг, типа. Вот тут закругляется. Выпухлость. Чуть-чуть выше идет. Короче, я не знаю, как объяснить, но это с архитектурной точки зрения очень классное помещение. Вот это размах. Наука это сила. Уважаю... А кто я? Почему я сюда захожу и... Ну я же вроде бы просто какой-то военный офицер. Почему я имею доступ к этому всему? Шефа за его способность смотреть высока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код ожидает вас внизу. Не у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, Гений. Без тебя бы я точно не догадался. Почему музыка такая напряженная? Бля, ну вы конечно, вы конечно мотмазеля, бля, бум бум нахуй. А вы еще и на носочках стоите, я вас понял, блядь Почему музыка такая напряженная? И кто там ходит? Где я вообще? И нахуй я сюда пришел? Я немножко не, не догнал, пацаны. Я, я майор, офицер. Я зачем-то пришел в это здание. Сыщий, я не помню, апостоле. зачем. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Почему он называет его сынок? При этом он же называет его шефом. Причем здесь... Че за отец? И кто я? Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше. К звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть. А сколько времени вообще? Блять, мне нужно в магазин скоро идти, Света? дома жрать нечего. Ну смотри, ты, агент Сеченова, майор Петри Сергей Нечаев. Сеченов спас тебя от смерти после ранения. Вот ты теперь на службе у него и выполняешь его личные поручения. Задание. Ты его уважаешь за спасение, а он тебя чуть ли не сыном считает. Ты агент Сеченова, майор П-3 Сергей Нечаев. Чуть-чуть понял. Чуть-чуть. Дить -чуть. свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний П-3. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И кто? тогда на сцену. Выходят, такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Понял. Понял. Чуть-чуть, чуть начал понимать. Я, значит, его... Я, короче, так как я военный, я выполняю задание у этого чела. А он, я так понимаю, один из разработчиков, да? Все этой тема. Да? Машина. А в ней до сих пор двигатель внутреннего сгорания... Они же одинаковые. Машина Они же одинаковые. это Они же абсолютно одинаковые Из днем Уф Уф, ля какая Уф Ты че за хуйня Пожалуйста, такая? пристегните ремни безопасности Мы желаем вам приятного полета Это кто? Ты кто, блядь? Так, ну радио здесь должно быть Весь а, это вот совет. такой вот полет. То есть, я-то думал, я сейчас поеду. <laughs> а я, блядь, полетел на какой-то штуке. Да, да, да, я города, только страны. что оттуда, не надо. Америки... А зачем тогда челы, которые э, сидели там... Говорили, блядь, хочу себе машину на электродвигателе. Нахуя, если тут все вот такое, блядь, аэротакси. Спокойно ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной Политику рабочей на. силой. Мы сгибали достаточное количество устройств в Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск, председатель и товарищ... Можно уже просто музыку? Другое дело. Нихуя там Стоп, это что, летающий остров, что ли? А, это города такие, что ли? Это был один из городов И вот это вот еще там дальше города Вот эти острова А на земле что происходит? Я вижу, вы наконец-то соизволили вылететь на задание. Не прошло и часа. год Я Манфер. Что вы сказали? Осуждаю. Я говорю связь, шалит. Но спасибо, Герштухаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Из окна, а мне кажется, из окна, что это был уже слишком. Мне кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндей. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрий Сергеевич, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Я не Ты понял. Ты лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаги? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина это дань традиции. В память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название Шмель. Но на самом деле похож на летающую свинью. На летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам коровы случайно не встречаемся? Оля! Вот чувство ли, на Кондоре? Я Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят, вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте там. Вы будете действовать, а думать буду я. Да, похоже. Охуеть! Заткнись, лучше дай послушать О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был, не мешай Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать, ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю, извините <плес> Охуеть, вот эта штука здоровая А зачем? Типа, они сделали просто потому, что могут летающие штуки? Или в этом есть какое-то логическое объяснение, почему, ну, типа, надо взлетать? Это мать труженицы, или как ее там? Кто-нибудь кто знает, объясните мне, почему нужно взлетать, зачем вот эти вот острова делать? То есть, есть ли в этом хоть какая-то логика? Или просто потому что смотрите, что могу? Ну, типа, смотрите, что наша технология может. Родина мать. основанного на принципах магнитной левитации могли передовой технологии конструкторского бюро человек личной разработки профессора лебедянского сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке робота нейросети коллектив 1.0 Охуеть Очень красиво Снизу расположился научный центр Сечина Основной модуль обработки радиосигнала И управляющий орган узла нейросети Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами под солнцем, способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ. Находящийся здесь же парк Дружба Народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити могли. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную Стеллу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса Вавилов, места сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вы наблюдаете Стеллу «Серб страны» по эскизам скульпторов Мухины и Кевальникова, нейросеть коллектив 1.0 при помощи роботов. ...самостоятельно возвела Стеллу в 1951 году, я можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. А она начинает боевой разворот? Товарищ майор! Чего она начинает? Почему? Да, Осторожнее! А мне ты что с этим делать? Простите, да, вот да, ты вот, его! Чего хуйня происходит? майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс ванилов. А да что случилось? что дерьмо здесь творится. У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме. Как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные бои. Эй, ты ублюдок Я желез. Упала. Ты что творишь? Лейтенахер отсюда придут. Как невежливо с их стороны. Работаем. Дай а что случилось? Из-за чи... А из-за чего? Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа. И произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Слышите эту сирену. Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена? <смех> Хуеть Это только начало было, ебать Все, нахуй Я уже влюбился в эту игру Союз, не а, а, я понял Я тут немножко умираю Главное, чтобы стрим не вылетел повисло нахуй Ёбой, какой а, да он спасибо большое драк. у меня тут веб-камера повисла я я вообще я типа тут полностью короче туда-сюда спасибо огромное за косарик драгушка как тебе игрушка я, я считаю драк тебе самому нужно в это поиграть я считаю тебе нужно это конкретно 3, вот, ты тысячи закинул вот мог уже атомик hard купить конкретно пройти его я считаю, это было бы более лу... правильное вложение 2000, если бы ты вот в это поиграл. Это охуенно. По крайней мере, мне пока что очень нравится. Я смотрю, много людей тебя помнят. Драк. Спасибо, огромное ну еще за косарик. Спасибо. Какой я красивый. А, а, Черт, как же болит башка Кексик, съебись нахуй <плодисмент> Пизда вебки Откуда я это умею делать? Когда я этому научился? Волшебник, я П-3, прием. Сынок, ты в порядке? Так, алло. Ты будешь продолжать лагать, да? Блять. <звук> все вроде бы нормально, мог, да? Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть.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 Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Так, ну главное, чтобы сейчас не лагает. Мы умираем. Хуеть Я не знаю, вам передается это или нет. Звуки, блять, такие чисто. Звуки классные. Чего? Что хуйня? Эй, бля! Это что такое? Это что за сопля? Второй выжил. Блядь, как отсюда выйти? Чтобы вынырнуть из племера, удив... я, я ебал. Че мне тут надо? Это что? Это курицы. Они мне нужны? Блять, ну это как-то жестко, не? Нихуя. Блядь. А, а, ты что охуела? Глянь. Сало. А, ты жива? В смысле, блядь? Нихуя! Это вот прям остаются штуки, прям, где я резал, да? Охуеть, вы поняли? Вы где еще в игре такое увидите? Я чисто ради эксперимента. Так, а можно отсечь тебе голову? Ну блять Ну конечности не отлетают Извиняйся за курицу Что курицы мне сделали? Меня цапнула ладно, Но я их ебнул для начала Поэтому в принципе можно их понять Я их с пизданула Она меня цапло. В принципе один один. Ты что охуела? Вот это уже нечестно было Ты что? Видишь ну, она не бычит, все, я трогать не буду Вот это что такое? Сколько раз приходилось плыть через полимер? Ни разу не задохнулся. Чудо науки, бля. Че за полимер? О, роботы. Че, мне нужно тебя убивать, нет? Я так понимаю, этот был тренировочный. А, он еще не все? Э, бля. Э, бля! Вы не видите, но у меня тут хп Это он меня один раз так ударил В смысле? В смысле, блять Это один раз он меня так ёбнул На нахуй Увернулся, ладно, все. Я, я, если что, на самой высокой сложности играю, поэтому Потеем Ну, хард, ну понятно, хард Я буду хп вам показывать и так, наверное Какая лапанька? Ну ты хряк конечно А меня может быть курица так продамажили Я не заметил просто Если зарядить ПКМ как думаете Умрет с одного удара Или не надо За что Ради эксперимента Умерла Блять на самом деле не надо было убивать Какие же классные яйца у нее Что мне делать? Я могу что-то еще исследовать Я не понимаю, что за полимер Чтобы вынырнуть из полимера, нажмите shift А, shift это вообще Стрейф какой-то Это что такое? Это на F я нажимаю, если а что Ладно, идем Все равно не понимаю, что за полимеры. Но смотрите, вот это высот. А Чё? Меня что пиздануло? А, а, Древ кого? Себе. Эй, перчатка. Ебать! Что известно об объекте заданий Виктор Петров. Главный инженер сети коллектива 2.0. Был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины. После чего был отправлен на принудительную работы в комплекс Вавилов. В качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Это мне эта штука пизданула, типа. Помогите. Мне туда надо как-то подняться. Эй, мужик, иду, ты там живой? Да как тебе подняться, мужик? Же, а, в туалете? Я подумал, сверху Не бей Это не он Чего? Твою мать, отвалит! Это типа робот имитировал голос э, Человека, что ли? И сейчас он пытается запихать меня в туалет Нихуя Бабка, бабка, бабка стр... да, бабка стрейлера. Чуть ты рот разъярила, чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Я за что молодой? А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я, я сина. Баба Зина А больше тебе знать не обязательно Ладно, понял А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей и те, кто не успел скрыть Она в самом начале же была еще, да? Не? Да? По-моему, да Мне бы оружие раздобыть У тебя есть что-нибудь? У меня есть Я тебе своей не дам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 Вот это, по-моему, с стрейлера было. Работает. Иди сюда, Крамила! Иди сюда. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ну-ка, бери этот ключик, крути вправо. Сука, вправо. А я их пока содержу. <смех> <смех> Мать, да ты при арсенале, блин. Ты что, задумал? Так. Два, -два мне покой не давали. А, получите. Ну, а, что-то вас собаки драли, да хуяно. Черт. А, да что? А это у тебя откуда? Ты малолетняя. Может лучше я. Ключ держи. <сих> а, а я уж тут сама. Бабушка. Одним быстрым две штуки положила что ли? Я надеюсь бабушка жива Че так много падает? Че так много падает? Я понимаю, что многие сейчас рофлят с бабки, но я больше рофлю с этой ситуации. Он только въебался после вот этого пиздца. И первое, что он сделал, закурил такой вот вляпался, блядь. Это охуенно, блядь. Сука, игра 10 из 10. Я не знаю, я, я так, я с каждой секунды проведенной в этой игре кайфую. Мне все нравится. Ой. Надеюсь, бабка жива. Я просто надеюсь, я ее встречу дальше по игре. И она расскажет мне, как она, откуда у нее арсенал оружия такой. Чтобы прыгнуть или взорваться Так, погоди На, нахуй Ты АФК полежи чуть чё, чё? Необходимо найти способ открыть бронедель Вот это? Без тебя не вижу верю. Не лезь тупой не садись. Лучше есть? расскажи про этого Петрова Как его вычислить Предатель Петров возрастает Михаилом Штокхаузеном И арестован бойцами отряда Аргентум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 Занимался программированием робототехники для Их собирать и можно? Ясно Ясно Нихуя удобно Это вот эта у меня перчатка такая классная Умеет столько всяких штук Она она лучше Погоди, ну-ка подними А можно как-нибудь? Да завали ты нахуй Сейчас я все открою, тебя найду да Не очакую, сейчас все будет Почему не могу лифт вызвать? Ладно, понятно Или я что-то пропустил, нужно как-то его выпустить Или здесь надо пройти Вентиль О, это звонить Еще бы немного и спаслась Нажмите G, чтобы послушать. Жарпись да, при экстренных случаях. Я программист Вишневская Екатерина Олеговна. На территории комплекса Вавилов произошел инцидент. Роботы начали убивать всех подряд. В настоящее время я нахожусь... Эй, кто там? Они нашли меня. Не подходи, у меня граната. Женщина! Я старший сержант Ипрагимов. Я человек. Вам можно пойти с нами, тут небезопасно. А ну назад, чудовище! Да послушайте вы... Интересненько. Вот мне говорили, слушай, типа, записи. Я думал, они будут, типа, знаешь, как в Fallout читать, нужно говно всякое открывать. Я тут просто поднимаешь, нажимаешь G слушаешь. Тебе сколько лет? Мне? Мне 13 лет. А там сейчас робот будет, Да. для дробовика. Нажмите удерживать удержите, да, чтобы открыть колесо выбора предмета. Ага. Ух ты ж, бля. Я сейчас не буду стрелять, но мне кажется, оно охуенный звук. Звуки мне здесь нравятся. Вот это, послушайте. А вот теперь замахиваемся. Они слышат тебя. На нахуй! Слышно, да, удар? А дровик откуда? На шее этого челика был? Его когда спиздили? Дробовик мне вылетел в руки. Ч это? Ты провода? Нет, нет, нет. Это чё ты. БЛЯТЬ! БЛЯТЬ! И восстали машина из он значит защищен. Противники могут использовать мощную атаку которая при попадании собьет П-3 Но когда противник собирается атаковать Храс подсвечивает самый удачный момент Для уклонения от удара При активации красной подсветки Во время движения используйте левый шифт Для избежения урона Ага Позвольте, Понял Блять Нихуя там нужно таймить атаки Да они все выполняем А в смысле, вот, вот, вот все, да? Вот все? Это вот как бы, ну, вот получается, вот два удара, да, по мне и все. Угу Таком-то, что ты открыла, таком-то сохранений. А -а -а -а -а. Так, ладно, все. Сейчас будет жестко, давай-давай давай. Из... Все, я понял Вроде бы уклонился Блять Маленькая капсула с... Позвольте, не... совет Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не проп... Ой, нажал на И Спасибо, мощные атаки робота Да они все мощные <свист> Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно. Да, блядь, если перед вами есть множество ящиков, зажмите F, направление них и двигайте в одну круг. Скайф. Просто... -hmm. Вс, вас. Вновь. Твою мать, ты че сразу -то не сказал? <свист> Майор будет невих не собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. <свист> Напоминает. Ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он у меня... Блять, назад. Да назад! Чает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Чудеса науки. Фантастика, да и только. Непростая бабулька, Джи, послушайте. Зачем это включила, Товарищ Муравьева, велено так при вашем появлении, приказ у меня документировать. Ну так и документируй себе, а меня записывать не надо. Пропусти, говорю, я по делу. И не товарищи те муравьева, а баба Зина. <свёздор> не велено вас пропускать, товарищ <свёздор> <свёздор> Баб Но распоряжение сверху не могу. Что это? Всю дорогу я тут ходила, а сейчас не велено. Слушай сюда. Либо ты меня сейчас пусти, либо я потом... Каждая комната отдыха является безопасной зоной. В каждой... В каждой их них находится автомат для ручного сохранения. В каждый их них. Я так понимаю, это... Ну, я заметил ошибку, да, жесткую в игре. В каждой из них. Их них. Сюда! Физпек нашел баг. Пройду. а штаны просиживать здесь уже другой человек будет. Ну? Проходите Так-то лучше Свободен Вот так это Вот так это, мужики Сохранение банков. И чё, я могу с игры выходить только после вот этой штуки? А, это, это, это, это фальшивка ебаная. Как мне похилиться? Ага. Осознал. Так, ну что, мужики. На этом я буду, наверное, заканчивать. Э -э, мне нужно пойти в магазин покушать, купить что-нибудь, пожрать. Я есть хочу очень сильно. Насчет стрима... Именно стрима Я не знаю, я, я вам сразу говорю На сегодня я все Но завтра, когда я проснусь Если я очень сильно захочу поиграть в Atomic Hard, Я в него поиграю Если очень сильно захочу, если прям не буду терпеть до самого вечера Пока стрим не запущу То я наверное в него буду это Соло играть Стрим это на вк play Посмотрим, я, я пока хз меня еще смущает то, что я не могу играть в фулл качестве. Типа, есть full качество, я играю на ебаных средних настройках, потому что, сука, у меня компуктер не позволяет на больших играть. Хотя, FPS нормальный, но стрим лагает.